Ну у меня больше вопросов Вов, про, вот например, знакомство на работе, там в каком тренажерном зале, последующие отношения и, например, после секса отношения. Кто То есть вот прокомментирую. Саша, -то. Только задай ну, вопрос. А, хорошо, ну допустим, работа. А там... это у тебя была женщина в тренажерном зале до этого? Ну не женщина. Твоя а история это была там с которой да, ты встречался? Ну да. Ну девчонка там встречались долго. Короче, у него вообще, этот, по-моему, с тренажерного зала, как бы, не... то есть у него там фартануло один раз в тренажерном зале, все, он сейчас как бы хочет. А, нет, это ну, не обязательно. Саня, давай да. вот в одно предложение. Хорошо, вот вопрос: вы работаете там первом месте и там есть девчонка, может быть, не одна, то есть там вы познакомились, ходили, был секс, как потом, то есть. Смотрение например, ты понимаешь глаза. больше, но ну, тебе не интересно, а то есть, а у нее, например, есть там к тебе интерес просто здесь, чтобы, ну, как выстроить отношения? Не, у меня, ну, ну все, вот мы там, например, сходили, там, свидание, одно, второе, секс, а потом ты понимаешь, ну, тебе человек не интересен там для дальнейших взаимоотношений. То есть, а у нее, например, может, наоборот, к тебе интерес. Или она что-то ждет от тебя. Ну а вам, да, вместе работать там. Не, макай как бы не сы. как бы поговорить с ней сказать, слушай, ну вот что-то вот ну как-то не щелкаешь, ты такая вся пиздашка классно, офигенная, но вот не мое, просто у меня там есть свои заморочки, это я типа. Ну я считаю, что все намного правильно. проще, да, как бы есть такая хуйня, называется просто чувство вины, как бы надо с этим проработать и все, и ничего там не надо будет тебе изгаляться не, и там переживать. Я почему бы, спросил? Тебя, всего лишь это чувство вины, я более чем уверен, что тебя, блядь, просто давит там чувство вины, как-то тебе неудобно, ты вроде как бы трахнул, а теперь вот надо и жениться. Так, ну, ну, так как, как что-то похоже, но не совсем так. Там просто, а, понимаешь, ну, там потом, когда ты говоришь, что, ну, там, все потратится, потратится, а там... Типа, чувак, и уже у неё к тебе плохие отношения, то есть, а если вы работаете вместе или там как-то вы взаимо, как-то общаетесь? Не знаю, я… Во-первых, ты какой-то свой случай рассказываешь или просто? Ну, как бы и случай, и так вообще… какие, может, и эпоху на тебя, может, ты так стремно её что думал, блядь, слава богу, что он предложил расстаться. не не это ты сейчас придумываешь, это просто, еще раз говорю, у тебя чувства иноиграют… решать проблему по мере поступления, то есть, как ее плохие отношения… Могут повлиять. Она может там подстроить какую-то херню и тебя уволят с работы, да? Ну. Но это будет всего лишь плата за то, что ты как бы выебал телку с работы. Потому что, я так понимаю, правильно, да, в Брянске единственная женщина, которая была, это только та, которая работает у тебя на работе. Остальных не было. Нет. Ну тогда, ну как бы, чувак, ну вот бывает всякое. Может быть, да, она реально скажет директору, этот чувак, там, не знаю, пиздит у вас деньги. Ну, уволит и уволит. Или ты теперь хочешь сказать, как мне сделать так, чтобы меня еще и не уволили, проблем на работе не было, и что, ну, тогда это будет цена такая, ну, значит, ходи и поебывай ее там, знаю, постоянно. Блю ну. и поебывай прям одновременно. Понятно. Ну и что тебе сказать, Саня? Ну, я и, понял. То, если у тебя был такой печальный случай, ты думаешь, такой, ладно, что-то у меня были проблемы из-за этого, больше я зарекся никогда на работе никаких романов не заводить, если уж там совсем женщина не понравилось, все. Ну и не бри, и самое главное, с самого начала, не обещай ничего. Или устройся в большой офис какой-нибудь там, где просто, не знаю, 200, 2000 сотрудников. Я, я есть, понял. Там проще, ну то есть там вообще все друг друга перетрахали, там уже никто не знает, что сплетен не хватает. А ты в каком-то маленьком работаешь там, все знаешь. это не проблема вообще. Ну ясно. И второй какой-то у тебя был вопрос.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 Вопрос любовь и привязанность, в вот, чем отличие и вот что-нибудь скажи. Это надолго просто здесь. Да? А здесь с чем ты это спрашиваешь? Ну, просто ну, вот у меня такие вопросы есть. Там, ну, общаюсь с девушкой и все, ты понимаешь, что не хочешь с ней быть, а потом как проходит какое-то время, там… Тоскуешь по ней, и вроде как возвращаешься, или там хочешь опять ее видеть, и здесь. Это типа... Болезненная созависимость. Там, ну, вот вопрос, как понять, это любовь или привязанность не или? Я не вот... знаю, чувак. То есть это реально, ну, как можно сейчас и долго начать об этом рассуждать. Основной момент, что, по идее, тебе надо задавать частные вопросы. То есть, как, бы, как у вас, а как у тебя, а что она за девушка, а что это за человек. То есть, как бы общие фразы я на это не стал бы отвечать. Все а понятно. бы именно тебе сказать, как в твоем случае это любовь или привязанность, я бы, наверное, начал задавать вопрос, ну чтобы просто вслепую диагноз бы не Но это такой, как бы, не пятиминутный момент. Ну, не знаю, вот если из практики, как бы у тебя, а почему вообще там расстаетесь, блядь, на какой-то период? Ну, в чем причина? Ну да, почему вообще раз? Ну, я, допустим, как со своей женой познаком... увидел ее первый раз, все, блядь, мы больше, ну, как бы там пару раз пообщались, все, потом больше не расставались вообще. Да как сложно сказать? Да мне кажется, просто разные интересы, разные характеры. Ну, и все такая, вот. нахуй, любовь, все такое. же другой. Понятно. А почему тебя к ней тянет? В спортзал. Потому что других <смех> я Больше нет. Там как бы все, все отсужается. А... чувак, тут важный вопрос тебя тянет. В тот момент, когда ты весь оброс с телками, и у тебя тут они тебе звонят, пишут, и ты там то с этой, то с этой, но думаешь, блядь, что-то все не то, хочу кто к той. А больше, чем уверен, скорее всего, в другом но все наоборот. Когда тебе вообще некому присунуть, позвонить там или даже, не знаю, сказать привет, ты начинаешь вспоминать про нее. Так, наверное? А, не, сказать? не совсем. Там получается так, что, ну, во-первых, она сама появляется, то есть я там зарекся, что, ну, не звонить и не напоминать о себе, то есть… Какие-то происходят ситуации, что она сама появляется в моей жизни. Но если сама появляется, может, это какое-то чувство вины, там чувство долга. Чувак, мне... И не любовь, и не мне кажется, что у тебя просто, когда сейчас после тренинга ты же научился брать номера, и все хорошо. Чуть больше будет женщин, больше разнообразия, больше выбора, вот эта хрень пройдет. Правильно, у -у -у. Володя сказал, ты немножко там прициклился сам. Ну как блять, нужно. Вот, у меня появлялись какие-то раньше телки, ну вот, ну, как бы трахались, расходились, все нормально, как бы общались, и ни с кем ничего не ругались. Я заебался их потом выковыривать из телефонов, чтобы ну, чтоб они больше мне не писали, потому что я ни с кем практически не ругался. Нормально, ну, спали, спали, там, никто никаких претензий, как бы ничего не предъявлял. Сразу было все говорино. Ну, не врите женщинам-то там, ну, не переигрывайте. Давай понять, что ты, блядь, нормальный мужик, как бы вот у вас сейчас будет секс, все, всем хорошо, как бы если она согласна, блядь, а что-то, я не знаю, что ты там, ты можешь там обещаешь и, блядь, жениться, а потом как бы не можешь там в глаза смотреть, я не, не знаю, не. как ты там соблазнял раньше. Все, давайте дальше. кого-то. сейчас, можешь еще? Еще один, да. Временной промежуток, там, когда вы познакомились, там, переехали жить вместе, свадьба, ну, это я понимаю, у каждого индивидуально, ну, так. Ну, просто что скажешь, как ты считаешь? А в чем вопрос? -то? Ну, например... Вопрос, как правило, содержит вопросительное слово. Как, почему, что делать, а, а что, если? Давай я попробую ответить. То есть э, у меня, вот мои критерии, да, как бы, я точно знал, что если я... Ну, прежде чем сделать предложение, как бы, я сначала должен год прожить с женщиной под одной крышей. Угу. Если мы год живем, все нормально, как бы, тогда я выхожу на отношения. Вот у меня было так. В принципе, год прожили, я понял, что все как бы, ну, я, я изначально понял, что это мое, но так как до этого были там, ну, более тяжелые отношения, и я понял, что когда мы там тусовались, все было круто, но когда нас, сука, дома съела бытовуха, как бы телка ну, да, хотела да. там дальше что-то тусить, ну, как бы надо ну, вот, искать своего человека, где чувак, тебе с ним… там, скорее всего, вопрос не, не ко времени, а к критериям, как понять, что это твой человек. Ну, это был еще один вопрос. Если критерии совпадают, то, наверное, я бы не тянул. Ну, в смысле, не тянул не только сразу в ЗАГСе, там все остальное, печать и штаб. А именно просто взял бы и говорил, все, приходи, будешь жить у меня, короче. Я перевожу твои вещи ко мне. То есть просто, ну, как бы нормальные телки, они на дороге не валяются, чувак. Вот по этому принципу. Можно и поторопиться, просто можно не обещать золотые горы, не идти сразу зажениться, можно сказать, слушай, давай попробуем пожить вместе. Ты классная, типа, давай. Если надо будет, ну поженитесь через год, через два и так далее. Но тут принципиальный вопрос, что мы должны пожить вместе, Ну да. Ты да. с ней будешь спать в одной кровати, слышать, как она скрипит зубами, и думаешь, блядь, зачем мне это надо. Или там поймешь, что она там грязнула какая-нибудь, или наоборот там заебывает тебя, что типа. Ты носки разбрасываешь. Ну, я, я, я про это и спросил. Ну, в общем, год это пожить Ну, в моей вместе. книжке МК1 есть целая глава, она называется Про выбор спутницы. Там прям критерии. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, десятое, на что нужно обратить внимание, если ты уже созрел именно для выбора женщины под, под жизнь, под спутницу. То есть там про это написано. Поэтому я считаю, там важнее критерии, чем сроки. Если ты понимаешь, что все, заебись, как бы, что тебе, ну, там, например. Тебе дали тачку в тест-драйв, а у тебя прям все были четкие критерии, какая должна быть машина. Бля, ну все совпало, сука, ну даже он звук выхлопал, мне нравится. Ну еще подумаю, блядь, что ты будешь думать? Ну Если да. есть возможность ее купить, ты идешь и покупаешь. Ну да, на самом деле, как бы, вот, по личному опыту с возрастом, там, ну, как бы, претензий, там уже, как бы, ну, с, с, с, становится все меньше и меньше и меньше. Я просто, ну, там, у меня было, такое доходило, там, ну, я, блядь, ну, плюс. Стелкой час ночи, как бы, блядь, ну не хочу, чтобы она... я бужу, я говорю, вставай и пиздуй отсюда нахуй. Ну, как бы, я, выгонял баб вот таким образом. Они, причем после этого ко мне приходили. Ну, как бы вот э, такое тоже я бывает. Понял. Но потом я понял, что, блядь, с таким характером, кому я нахуй нужен? Мне уже 33 года, блядь, волосы выпали, блядь, морщины все тело покрыли. Короче, я понимаю, что мне, мне скоро пиздец будет. Ну, кому я нахуй нужен? Ну, короче, я почему-то подумал, что уже пора как бы к женщинам-то тоже требования снижать, но в хорошем смысле там, ну, как бы не я не искранил. Я определил там для себя несколько самых важных критериев, да, как бы а с остальным, я думаю, как-то мы там, ну, договоримся. Да, у меня там жена, может там что-то где-то там не вовремя там что-то убрать, какую-нибудь тарелку, я покричал там что-то, ну, вот, ну, как бы без этого никак. То есть вы должны понимать, что все равно будет там что-то ругаться, и просто как бы я для себя определил, что, что я готов терпеть, а что я не готов терпеть. То есть, когда она пришла в дом, я понял, что те качества, которые мне были нужны, с которыми я готов там мириться, и все, ну вот, они у нее есть, но остальное мне все похуя. Ну, как бы там что-то все равно будет происходить. Каждый день, каждую неделю там что-то, что-то выползает. Как бы, да я и сам что-нибудь подбрасываю. Если дома все хорошо, то надо что-то вот, ну, подбросить. Да, потому что, как говорится, ну там расслабляться нельзя. Пизделей там на ровном месте тоже иногда вставлять приходится, чтобы, ну, как-то доказывать, что ты тут, ну, как бы главный в семье. Но это как бы моя позиция, там, ну кому-то она может бы. не подходить, у кого-то женщина там более там, не знаю, главенствующая в доме, кого-то это устраивает, ну вот, пожалуйста, можно так. То есть я определил для себя там, ну два-три критерия, с которым я точно мириться не буду, вот. А остальные с остальными я совсем договорюсь. Все. тут как бы Все. Пришла женщина в дом. Критерии есть, ну все, как бы поехали, все, жить готово, готовы детям, ну на детей согласны, согласно все, все обговорили на берегу, максимально все, то есть я ни о чем не пожалел, ничего такого, если что-то где-то когда-то произойдет, ну, блять, ну никто ни от чего не застрахован, то есть мы договорились, я все карты раскрыл, там она все карты раскрыла, блять, как что дальше будет, но ну, мы, как сказать, можем, конечно, свою судьбу там как-то так подстраиваться, но всем управлять мы не можем. всякое может случиться. Хуй его знать, что будет через 10 лет. Но я буду бороться за свою семью, буду стараться делать там, чтобы было все круто. но Как получится, я не знаю. Надеюсь, что все будет хорошо. Все. Спасибо.